Что может показать та самая АС-50 только на новичках, на каких-нибудь маленьких безобидных званиях, начиная с простой галочки и заканчивая золотым ромбиком. Я думаю, чаще всего это будет раз, два, три, 4, и, конечно, 5, потому что в ас всего лишь пять патронов в магазине, и это обычная версия, больше и быть не может. Но к этому я еще вернусь. А приветствует вас сегодня новый персонаж, это Подопытный 01, челик созданный специально для новой рубрики на канале, пока что это тестовый вариант, но суть очень простая, взглянуть на привычное или какое-то новое оружие глазами новичка, далее возможно сравнить игру с ним и на ветеранах, показать что-то главное, особенно интересное и наконец сделать попытку его выбить, и да, исходя из названия не с самой большой суммы. Сегодня у нас на разборе AS50 вполне себе легендарное оружие с первой линейки самого нагибного доната из коробок ⁇ Удачи за кредиты ⁇ стоящие на одном уровне с Ктаром за инженера, Юсасом за медика и ФН с карчиком за штурмовика. Итак, с чем я столкнулся? Во-первых, после создания аккаунта я просто не могу попасть в магазин. Элементарно. Мне требуется второй уровень для этого. Для ПВП то же самое. И сразу после тренировочки, я получаю второй ранг, захожу в магазин и что я вижу. Коробки с AS50 недоступны, они... Только с 11 ранга откроется, то есть это типа такое ограничение для новичков. Кстати, бабочка была доступна, но интереса для меня она не представляла. Ладно, осталось теперь купить комплект новичка для получения vip ускорителя на целую неделю. идти уже куда-нибудь играть, проходить новые PvE миссии или просто забирать награды за первые победы. Ну, чем я и занимался. Все-таки, получив 11 ранг, сразу же иду в магазин, крутить коробочки с АС-50 в надежде выбить ее хотя бы на время. Покупая первые 5 коробок... На 3 часа, следующие 3, потом еще 2 штуки, в итоге уже 10. Далее перехожу на канал спецоперации, думаю, что мне это что-то даст, покупаю их еще 5. И получаю ровным счетом АС-50 всего лишь -то на 11 часов за скромные 900 кредитов, что я на нее потратил, ну или около того. Короче говоря, получаю АС-50 с очень медленным зумом, с такими стандартными прицелами. С долгой перезарядкой, конечно, ваншотить она должна более-менее, потому что все-таки снаряжение у пацанов не самое лучшее, я надеюсь. Ну, посмотрим, сейчас запустимся. <музыка> Да, все-таки эта пушка по-своему хорошая, иногда выдаю даже такое, но чаще всего не ваншотит. Это бесит просто невероятно. Да, чтобы создать новый аккаунт и поиграть на новичках, просто регистрируйтесь по такой ссылке в описании, как у меня, с бонусами, випочкой и не с самым плохим оружием прямо на старте. А прямо сейчас конкурс на 2000 кредитов. Для участия нужно просто подписаться на канал Гений, быть подписанным на мой канал и комментарий под этим видео написать. Что-нибудь о новой рубрике обязательно напишите. Слева уже победитель прошлого конкурса, обязательно пиши мне в личку на ютубе, чтобы забрать приз. Ну справа еще один очень прикольный ролик. Пока.